Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Вуди. И добро пожаловать на обзор карты НИБ 3. Это варкап номер 382. И самое первое, что мне бросилось в глаза на результатах, это ЦПМ демок ровно на 10 больше. Как-то вот, не знаю, в к 3 надо почаще играть, конечно. Ну ладно, давайте посмотрим. А... Собственно... Изначально, возможно, не самая приятная карта Но в целом играется неплохо Старт у нас прыгать через такие вот длинные падики Интересно, что можно... Ладно, давайте сначала пройдемся, а потом по ротам Здесь у нас такие ступенечки Здесь у нас слик, по которому можно сликать Если вдруг кто-то пропустил, не знаю, будет удивительно Здесь у нас, опять же, падики, для которых надо найти спейсинг. Опять же, падики, падики, везде можно упасть. Но на больших скоростях это, в принципе, случается очень редко. Далее, просто поворот. Здесь можно сделать даблджам, перелететь. Здесь, опять же, слик, аналогичной текстуре из старта. И здесь у нас уже почти финиш. И здесь просто вода Почему бы не сделать здесь телепорт То есть ты типа если сюда упал То ты в любом случае Заруинил, ну сделай телепорт Может человек хочет финишировать В общем-то по роутам Здесь достаточно интересно Можно прямо блуждать Особенно на старте, потому что э, Можно прыгать, например э, Прямо Потом поворачивать Через все зоны стрейфить Либо сразу наискосок стрейфить и получить чуть-чуть меньше скорости, но тем не менее, все еще хорошие чекпоинты. И самое интересное, после старта, то есть от старта зависит вот эта комната. Сколько у вас будет скорости, какой у вас будет спейсинг, попадаете вы здесь на джамп или вы просто сюда залетаете. Все это очень влияет на то, как вы будете использовать этот слик. А этот слик, как вы понимаете, достаточно ключевой момент на этой карте. Поэтому, так, все, запись норм. Поэтому, как бы, вот, если кто-то запарился с тем, как и что нужно ему сделать, чтобы попасть на этот слик, ему, конечно, большой плюсик. А если кто-то просто прыгал, ну, ничего страшного, значит, этот человек запарится в следующий раз. Далее... Здесь ничего в принципе дальше особенного нету пролетаем если у нас много скорости пролетаем здесь внутрь если у нас не так много скорости пролетаем здесь внутрь если у нас спейсинг не сходится по какой-то причине просто прыгаем ну и здесь соответственно как и на любой страйф карте нужно соблюдать минимальную траекторию до цели да поэтому мы когда вылетаем оттуда, мы не прыгаем на рампу, потом поворачиваем сюда Мы сразу летим сюда, стрефим на полную Здесь делаем дубл джамп, если возможно Очень странный пол Зачем вот так делать, интересно? А здесь? Здесь? Зачем вот здесь стекло, а здесь не стекло? Дизайн, дизайн, дизайн, ребята ну и, в общем-то, делаем jump, перелетаем здесь все, попадаем на слик, сликаем Попадаем на рампу хорошо, не попадаем на рампу плохо Ну и вот и все, вот и вся карта, проходится она за 15 секунд Демок много, давайте смотреть Не знаю, карта, конечно, зря я ее посоветовал но она, но она прикольная, типа так, знаете, почилить, расслабиться Так, я забыл в ВК3 убрать МДФ. И одну секундочку. У меня тут уже все открыто. Сейчас я все сделаю. ВК3 МДФ. Убрал, ВК3 забыл. Бывает универсиум републик. Републисьон. Так, ну тут сразу можно сказать, да, что э, человек новичок. Поэтому Комментировать особо какие-то что-то телодвижения я не буду, потому что ну, совсем новичок. Я думаю, что человеку надо сначала освоиться. Какие-то базы выучить. Теорию немножко, да? Как, как работает набор скорости и вот это все. Ну, неплохо, неплохо. Между прочим, нигде я там не упал ни в какие телепорты, ничего. Так, Кузгух. А, ah, кстати говоря, Кузгуху и Кузлеху еще раз огромное спасибо за поддержку. Ä, спасибо вам. Я мотивируюсь <с> хоть как-то <unsere heart> делать обзоры. Спасибо вам большое. Так, э, 29,8. Кузгух из Сыктывкара. А попить. Очень интересно так, змейкой, да, пропрыгал. Вот по поводу UQ3, кстати, ничего сказать не могу. Но я думаю, мы посмотрим, когда топовые демки будет понятно. Достаточно чистенько, кузвух, молодец. Старт, конечно, мне кажется, можно немножко как-нибудь, наверное, можно. Можно сделать по-другому, но в целом очень даже ничего. Так, Драконикс, давай завязывай. Типа, ты отправляешь для рейтинга, так не пойдет. Давайте, играйте посерьезки. Для рейтинга пусть вот отправляет начос какой-нибудь, понимаешь? Или вот Рейвен пусть для рейтинга, хотя Рейвен старается. Давай, не присылай такую хуйню. Давай, если ты шлешь, то пусть это будет хорошая демка. Ставь вот такую цель. А если это не хорошая, то не шли. В смысле, если это плохая вот такая Если ты не добил просто, то тоже шли Ладно, отсадите 8 Зачем вот это, вот зачем? 3 минуты сервер Вот другой старт в ИКУ-3, который похож уже на правду Который, скорее всего Попилили у нашего, так сказать, соклана Кал в бит Нет, не слышал да, Драконикс я все носфу расскажу, что ты обузишь рейтинг в EQ3, еще пилой попили. Что классно прошел. Давай завязывай, старайся там, емный в рот. Так, Ксили Джен 29.8. Доброго дня, вечера. Павел. Так, ну старт похож на тот на тот, что мы только что видели. Правда, что здесь э, немного траектории поуже Я думаю, что здесь, кстати, тоже надо пролетать и выкутрить дырочку А не вот так вот Ну, тут очевидно, да, что надо искать спейсинги Вообще, карта интересная по поводу спейсингов Именно для поиска, для понимания, как что на карте взаимодействуют друг с другом Какие прыжки, это очень хорошо Хорошая дамочка, Axile Gen, спасибо 28.0 начался На секундочку перебил вот, АВ, Клан Про, молодец. Так, халф-биты пошли. Новый уровень. Перелетел. Ну, тут, тут минус прыжочки, да, вот эта вся тема. Но в дырочку все еще не прилетает. Начос не умеет. В дырочке. Но финиш. Ой, зацепил. Ну да, ну грязненько, грязненько. Но, ну, видимо. Не хотелось играть настолько много. 8 минут сервер-тайм. Очень классно. Начал. Спасибо за твое внимание. Рейвен. 27.2. Вот сразу видно, кто поиграл. 38 минут сервер-тайм. Так. Сокращает траекторию Рейвен. Опа. В дырочку. Получили, да? Нахуй. Увольняем драконик, соберем Рейвена. Что за год? Рейвен старается. А драконикс, который на 5 голов выше не старается. Вот что это? Так, хэппи. Хэппи Гришка. Да? Да, хэппи Гришка. Привет. Я забыл посмотреть тайм. Вот тоже человек. Ну, почти поиграл. сервер тайм 18 минут. Будем сервер таймы сегодня смотреть, если я не забуду. Э, не срезал траекторию. Вообще казалось бы, спорно, да, то есть, если ты срезаешь, то ты потом на повороте скорости теряешь больше, а если не срезаешь, то у тебя траектория выше. Ну, траектория шире, то есть. И типа ну, через тесты, если только, но опять же, если у вас не очень стабильный стрейф в плане исполнения, если вы не можете постоянно выбивать себе плюс-минус постоянно, я не говорю всегда, да, по, ну, почти постоянно выбивать себе один и тот же спейсинг, чтобы потестить, это в этом, конечно, с этим будут проблемы, но в целом, наверное, сокращение траектории на такой длинной дистанции, вот без теста скажу, оно окупается к финишу а широкая наоборот не окупается, потому что там скорости на слике не наберешь ничего. ну короче ну короче да. так радио кого 265 поехали поехали. неплохие движения мышкой, кстати, да, немножко тёрганные, но видно, что вот прямо Человек старается, 20 минут сервертай Вообще старается, Кала. вообще молодец, да вы посмотрите, да вы посмотрите на этого Да вы посмотрите, как Это очень хорошо. мне нравится, Кала. продолжай в том же духе, нормально, очень даже, очень даже Так, флан, 26.0 или флан, не знаю, прошу прощения, если не прав так, роут. Ну, старт, видимо, такой вот. Он оптимальный, судя по всему. Сейчас посмотрим. Так, через дырочку. Ну, вот ты попадаешь тут. Ну, тут, правда, скорости в два раза меньше, но... Ну, там наверняка можно как-то впилиться получше. Ну, использовал срезку. Почет и уважение плану, не почет, не уважение дракониксу. 25,6, экзистенс Так, а экзистенс это кто? Я опять забыл. Хороший стрейф. Слишком широко, на мой взгляд, получилось. Можно было потренить, чтобы поуже вылетать. А, ну вот даже вот так может, да? Ну так шире, конечно, получается, но... Не знаю, не-не-не, знаю, не знаю Очень спорно Надо больше вариантов посмотреть Хорошая, хорошая демка, чистенькая единственная. ну, интересный вариант С финишем, да, вот, ну, после Так сказать, срезки Но мне не очень понравилось Старт, слишком широко Не знаю, мне кажется, можно намного уже И был бы тайм намного лучше Так, Вовка, 25.1 неплохо неплохо сослика просто зашел на на пол так сказать при этом получился как бы гранд фрейм но как бы и не особо старался неплохо неплохо единственное что опять же вот это вот решение с более широким получается поворотом для сохранения скорости не знаю не знаю может там... Может можно соединить как бы вот эти два роута? Иногда такое работает. Ну, демки, дэ, дэ, говорю. Что я нажал? А, демка дэм, хорошая, демка хорошая. Так. аренд 24.8. Давай, Орэнд. Опять у меня почему-то с утра всегда заложен нос. Наверное, все смотрят обзор и думают, что я всегда болею. I'm too sick. Так, так, так Вот, сохранил 800, пожалуйста И здесь почти тот же косарь, то есть пострейфить получше как-то, да? То есть, скорее всего, я не знаю, как там это выглядит Но сейчас мы уже близкое, да, посмотрим Хорошая демка Я думаю, что надо не в первую дырочку лететь, а во вторую И тогда у тебя будет хорошая траектория, чтобы сохранить максимально скорость. Очень хорошие гранд-фреймы, вообще постоянно набор скорости идет. Вот тоже, кстати, как Вовка, я уже задумывался за оригинальность давать. Но вот, да, вторую дырочку у тебя получается более широкая траектория, но тем не менее она все еще не, так, не, не слишком широкая. Но вот здесь он единственное, он э, не попал, получается. Там надо скимить, значит, эту дырочку, вторую. Скимить надо еще, еще лучше, еще больше ее скимить надо. Тогда ты попадаешь на внутреннюю рампу. Ну, в смысле, на внутреннюю стенку, да, которая поворотная. Ну, третье место. Тофу из США, поздравляю. Москаля не поздравляю, Москаль не старался. Я думаю... Ладно, вы... я верю. Ладно, стоп. Маскаль, подожди Я верю, что в Икутри ты старался Но я также верю, что Кет Не очень сильно старался Но результат хороший Хорошо, Маскаль, давай так Мы все знаем, что Кет может лучше я сомневаюсь, что я Ты, там, не знаю, Драконикс Энтер, вообще хоть близко к Кету Если Кет серьезно играть, Хоть близко к нему подойдем Это очень вряд ли. Но, тем Но темнее, один фрейм, классно Астрофи давай, Москаль. Поздравляю! Второе место в Q3. Хорошие гранд фреймы. Очень интересный поворот, сохраняет очень много скорости. Будет во вторую дырочку. Да, во вторую. Гра... Да, вот ground... значит граундфрейм. Да, все верно. Гранд-фрейм на рампе это очень жестко, ребят. Держу в курсе. Я думаю, Москаль может в комментариях написать, насколько это жестко. Очень хорошо, я даже вижу, что можно, прям, не знаю, мне кажется, 22, наверное, можно сделать Но не, будь, не буду спорить, я в не играл Если я полчасика поиграю, я скажу И Кет первое место на фрейм быстрее, давайте посмотрим Сколько сервер-тайп? 26 минут Я думаю, Кет играл целых 26 минут на этой карте Смотрите какой результат. А Кет даже без гранд фрейма. А что, с гранд быстрее разве? Мне кажется он где-то на старте обосрался, да, Маскале? У него финиш быстрее, а старт медленнее. Хопа, Кет, хопа. Nice one, well done, Кет, well done. Ладно, переходим к CPM. Посмеялись, то кстати, хватит. Давайте сразу я Буллинг, драконикса и москаля, это классика Это несерьезно Если вдруг кто-то сейчас мне будет, драконикс или москаль, или еще кто-то Будут пытаться мне в комментариях что-то доказывать, не нужно Я прекрасно знаю, что вы нормальные ребята с хорошими скиллами Но, но вот это просто неприятно, вот это вот 29,86, ну, ну отправь какие-то 25, не знаю, 20, ну где-то отправь, ну тебя Кузгух почти перебил, Драконикс. ужас и мне не важно если ты играешь на рейтинг и ты, ты просто хочешь, а чё рейтинга не... нету еще? нету рейтинга не, не надо типа, надо играть в обе физики серьезно. все радиокал, 23,6, спам, поехали 25 демок, сколько время? работает скоро, 11 часов так, чуть-чуть а, слик заиспользовал. замещаем слово заюзал. По какой-то причине. Так, ну вот здесь, да, то есть в Икутри мы видели от радиокалы. Радиокалы же, да, в Икутри мне понравилось. Да, да, да, да скорее всего, похожее движение. А... Тут мы видим, я не знаю, возможно он играл в Q3 просто больше, а ЦП просто так прошел, опять же, да, как Драконикс сделал. Я опять же советую так не делать, это просто вам испортит свою же статистику, типа, даже если вы не ведете никакую свою статистику, это просто, типа, это, ну это не очень правильное отношение в целом, если вы хотите добиваться каких-то результатов в надо стараться, всегда. Если у вас на стороне остался один день, но при этом вы там в Q3 уже закончили играть, да, или там у вас есть плюс 5 фреймов, но вы не хотите их уже дожимать, потому что там вообще не вариант. Ты просто играете ЦПМ посерьёзки, а не так, что, ай да, я сегодня почилю, типа. Ну, ну, это, в общем, не знаю, это, конечно, очень э, субъективно, но мое мнение, в DF нужно играть ради, так сказать, победы что ли если очень очень кратко очень сжато и не очень корректно ради победы то есть на результат надо играть 21.6 21.696. 20... найс фола ладно короче я опять душню не буду больше душнить кузлеху кузгуху еще раз спасибо за поддержку напоминаю всем кстати что извини фола что я эту демку выгр... выбрал для того чтобы поговорить вот даблджам кстати и вот на Слик. Но Слик не совсем дает много скорости. Точнее, он даже забирает. Но демка чистенькая. Ничего такого нет. А радио Кали надо научиться стрейфить. А в... Как вот в u 3 везде стрейфил. ЦП надо также стрейфить. Это забыл сказать. Так, SiriGN29. Напоминаю. Что у меня есть теперь Telegram И приглашаю вас всех туда подписаться. Потому что там... Происходят всякие новости Не использовал Слик Хулиган Очень интересно Там происходят всякие анонсы Всякие новости Всякое общение И прочее, и прочее 29, очень хорошо Очень хорошо Канджа Бой Киров Кто-то, какие-то новые люди, да? Или нет? Или был такой? Слики почти не набрал <coughs> очень долго жмешь прыжок вот что я тебе скажу очень долго жмешь прыжок из этого набираешь гораздо меньше скорости чем мог бы 19 9 волка поехали поехали поехали демок много double jump. double jump нет здесь не double jump ну слик опять же не очень хорошо использован очень странный стрейф, что куда-то в центр вообще полоски целишься Кстати, можно включить SnapHood. Да, очень странно. странно Ну, демка хорошая, но как-то очень странно стрейф Краксел из Германии Краксел вроде не смотрит обзоры, поэтому не будем пытаться на английском Сделал даблджамп, обслик, но слик как бы не использовал. Я бы сказал, что Краксел очень близок к хорошему роуту. А где у меня... А, я в онлайне играл. Я смотрю, что-то у меня чеков нет. Так, Рэйвен 18.8. А вот в онлайне дамочка. по узким траекториям хорошо на слике плюс 200 отлично вообще отлично рейвен молодец молодец хэппи гришка 18.5 на 300 быстрее так ну на слике набрал чуть-чуть скорости попал на рампу Полетел дыр, еще здесь рампу использовал. Но ну, вот эта рампа, она, вторая, она лишняя. И вроде кажется, что она дает как бы нормально скорости и потом плюс, но на самом деле нет. Не надо этому верить. Вот эти все почти почти в 90% случае, 99% случаев на картах вот эти вот э, завороты куда-то от основного роута для того, чтобы прыгнуть там на рампу, они обычно... Не окупаются на финише И можно, вместо того, чтобы поворачивать Можно всю ту же скорость, пока ты летишь Просто, ну почти всю ту же скорость Можно выбить с меньшей траекторией Так, Кузлях спасибо еще раз за поддержку 18.4 Три раза уже Кузляха поблагодарил С Кузгухом, естественно, с Кузгухом Спасибо, ребят, спасибо ну, Кузлех, слушайте, я вот, если бы я не знал, что это Кузлех, я бы, я бы не сказал, что это Кузлех. Обидно, на рампу не попал, могло бы быть чуть-чуть побыстрее, перебил бы синтакса. Ну, не повезло, не, так сказать, не получилось, не фартануло, бывает. Что такое? Сейчас чихну, сейчас чихну, ребят. Может и нет а, В общем, классно, классно Жаль, на рампу не попал в конце, а так очень-очень хорошо Видно, что Кузлех прогрессирует Вот единственный, за кем я наблюдаю, прям вот прогресс какой-то, да Какие-то уверенность появляются некоторые Все больше и больше Это Кузлех Уве Уверенность не то, что, типа, в себе Типа, уверенность в, типа, компетентность в том, что ты делаешь Вот А это очень важно Синтакс uh, чуть-чуть буквально на 2 фреймика На фреймик на 2 <свист> <Давай. свист> Тоже на слике Ну здесь вообще в первую очередь Я могу вам порекомендовать Такую вещь Если вы видите на слике где-то на старте э, Если вы видите где-то на старте слик Я вам рекомендую прежде чем вообще карту играть ну, то есть, вот эта комната со сликом, да, она цельная, по идее, как вот тут, комната со сликом, потом поворот, и все, да? Вот эту часть нужно прям задрочить, нужно понять, как работает слик, и как с этого слика лучше всего и больше всего выбивать скорости. Если вы так будете делать, то у вас сразу одной проблемы меньше, и вы перестанете выбивать со слика плюс 100 упсов, когда можно сделать плюс 3 упсов. Так, андэт снайпер. 18-1. Ой, сейчас чихну, вообще ужас какой. Не, я буду сеять до последнего. я не пойду. Неплохой стрик. Широковато здесь пошел. Можно было чуть-чуть поуже на повороте. Могло быть чуть-чуть побыстрее время. Но нормально, чистенько, чистенько. Так, кипишь 17-7. Дедракон. Ну, ну кипиш, ну верни дракона, а. Так, вообще снизу с дублджамбом. А, а ты знал, что это слик, кипиш? Я сомневаюсь, что кипиш-то должен был. Чё Нормально попал на рампу. Ну... Не знаю, перву, у вообще, пер, вообще перв, у первой комнаты, там у, слик, у первого слика очень много потенциала Его нужно найти, его нужно именно раскусить Провести там час, по, вот этот слик поиграть чтобы понять в какую сторону, какой спейсинг, как можно, как нельзя И вот это все, и тогда вас ждет успех А остальная часть карты, она приложится, если у вас получается слик, все Остальная часть карты, там просто стрейф, там ничего больше нет так, каркиус 17.2 Ну, то есть подход Я говорю именно про подход К задорачиванию любых карт Он Плюс-минус индивидуальный И нужно понимать Ну, индивидуальной, в зависимости от карты И нужно понимать, какой элемент на карте Важнее Или сложнее Или, так сказать, ответственнее Хорошая демка да, каркиус, ты все равно не смотри Хеджази. Из Египта Нужно понимать, какой элемент на карте Наиболее важный И уделять ему наибольшее внимание А потом уже всю остальную карту Потому что Если вы просто играете, например Всю карту всегда То тут очень сложно Как бы какие-то плюсы вывести потом для себя Хорошая демка Так, Кашуков 16.8 Че, я не хочу чихать больше? Че, я не понимаю уже? А клан про Чисто, чисто про Хороший стрейф, кстати, даблджамп 1200 почти со слика, очень хорошо Попал на рампу, 1400 Здесь по узкой траектории э, Хорошо попал на слик, 1600 э, Вообще, в этом случае можно прямо Поворачивать до талово, Сокращать свою траекторию, но да ладно Это уже мелочи Очень хорошо, очень чистенько, кошаков молодец Так, 167 Зил Зилу надо написать. Зилу у нас хороший маппер, да? А еще неплохой стрейфер, наверное. Так, ну, ну ладно, я... Ладно, ничего. Со слика очень мало выбил. Но конечно, видно, что движение хорошее. И со второго слика тоже из-за из того, что спейсинг, э, так сказать, поломанный. Второй слик тоже не очень. На час 16.6. Очень много, да, людей именно вот в... 16, даже явно он в лайне 16.4 Ну тут, короче, геморрой вот с этим спейсингом на старте Там надо как-то прям вот по-особенному Ну, попытался, конечно, начис максимум выжать из, так сказать, второго слика Но, ну нормально, ну начес есть начес, что сказать Так, турнер, 16.5 Торнер. Вернулся, даблджамп залетает на ступеньку. Здесь хороший э, слик на 1200 с дублджампом на вторую, во вторую дырочку. Почему-то здесь широко пошел. Зачем так широко? Зачем так широко? Не надо так широко. Зачем так широко? Блин. Вот пошел бы уже, и был бы вот перед пузом. Эх, Торнер, Торнер. Забыл уже все базы, все основы. Immortal. Ну, хорошие демки пошли. Хорошие слик очень качественный. Джампус и Стика. Все, что нам нужно, в первую дырочку. И все, Даталова, строфим. Делаем прыжок. Да, да, да. И вот он, спейсинг на Слик. Все, вот, пожалуйста, вот и хороший спейсинг. Ух, еще и лида. Хороший спейсинг на слик, Но Immortal начинается здесь. 16.0 пуз. Неплохой слик, неплохой. В первую дырочку доталова стрейфим, поворачиваем. Еще можно здесь построить после поворота почти 1700 после слика. Нормально, нормально, нормально. 16 Но здесь, по идее, как я и сказал, слик вот этот первый, он базовый, он самый основной, он все. Если ты его сделал там, напить на, на, не знаю, на 15 упсов больше, все, у тебя сразу рек. Типа вот так вот. Так, и мы видим, что здесь вот надо... Минову убрать в свою команду, да, потому что у нас тут раз, два, три, четыре игроков И вот еще мы мино, и прям вот топ-5 TH, прям ТХ или как вы называете там в простонародье Ладно, 15-8. Варпач вернулся у нас Варпач, чтобы покорять вершины DF-компса Все правильно, Варпач. скоро дуэльный кап, так что да так, до талова, прям строфить до талова. Если еще двой там можно сделать вообще кайф. Здесь попадает на рампу. Не знаю, мне у Пуза слик понравился. Очень качественный у пузо вышел. Там 1700. Неплохо. Так, Маскаль старался плохо, но в U3 старался хорошо. Молодец. Сколько сервер то 20 минут. Ну ладно. Без двой джампа. Сто скорости 1500 перед сликом, здесь 1650 Нормально, нормально Сити перебил на Сити, nice one, well done dude Well done dude Так, с дублджампом Здесь дублджамп, не, не, не Я не, я не особо понял, конечно, разницу сейчас. Ну, там, ну, там какие-то уже мелочи решают. Вот эта сотка. Это какая-то мелочь. Я, я не заметил, по крайней мере. Так, 1709. Минова. Минова, кстати, очень классно начал стрейфить. Очень хорошо, очень сильно стал играть. Внезапно. Я не знаю, это возможно, он все время играл, пока я не играл. Потом я такой прихожу. А Минова там уничтожает. Нормально, да. Очень сильно. Нормально. Ну и Драконикс. Вот э, портит Драконикс себе репутацию своими демками в ИКУ-3, я вот так скажу. Хороший человек скилловый. 15.5. 1300 почти сослика. Ну кайф. Ну балдеж. 1700 здесь. И траектория поуже. Но все знает, все умеет. Вот, пожалуйста. Хорошие, так сказать, эти... Ну ладно, давайте перейдем, так сказать, сюда. Значит, Кузгух у нас только-только возвращается. Еще форму наберет. Я думаю, где-то в серединке будет держаться, как и Кузлех. Кузлех почти в серединке. Если бы было 10... Если было, например, 15 демок Ладно, я так, пошучиваю Забыл отправить, зато избежал позора Вот эффект, молодец, забыл отправить, зато избежал позора А вот Драконикс не забыл отправить Представляешь, Антон Петрович? Ну, Антон Петрович вряд ли смотрит варкапы, на которых он не играет, но тем не менее В общем-то, все На этом все, всем спасибо 25 демок в Q3 25 демок с CPM 15 демок в Q3 И кончается у нас через один день 12 часов, Бак 43 Что является очень хорошей картой Я бы с удовольствием ее тоже поиграл Но я очень занят У меня был ремонт И вообще, короче, эта неделя сумасшедшая И будет еще сумасшедшая А еще, возможно, в воскресенье будет стрим И в субботу, возможно, тоже будет стрим Но это не точно а, Вот, все Всем спасибо Всем удачи, еще раз напоминаю, что завел в Телеграм, подписывайтесь, будет очень приятно, я стараюсь там поддерживать хоть какую-то связь. Все, всем спасибо, всем удачи, всем пока.